В системе ПИР можно выполнить большой объем операций над группой выделенных строк. Полный список групповых операций перечислен в пункте меню «Групповые операции». Например, для всех строк локальной сметы назначим процент по стадии 60%. Для этого на панели инструментов нажимаем клавишу «Выделить все строки», заходим в пункт меню «Групповые операции», выбираем пункт «Назначить процент по стадии», и указываем нужное процентное соотношение, например, 60%. Нажимаем ОК и смотрим результат.